Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенеги. Ребята, я сегодня делаю отчет о нашей голубике. Весной 2021 года мы посадили три кустика голубики. Два куст, куста блюкроп и один кустик патриот. Как видим, наша голубика за лето подросла. Я надеюсь, что 21 в 2022 году, если хорошо перезимует голубика, мы будем иметь первый урожай. Голубики, блюкроп. Есть и потери, ведь цыплят по осени считают, и война без потерь не бывает. Моя голубика, блюкроп, ой, прошу прощения, моя голубика, патриот, в августе начало пропадать. Завяли листья. Я разрыл вокруг корня и обнаружил пять личинок хруща. Убрал, полил голубику и через два дня продолжили листочки засыхать. Я выкопал этот кустик и обнаружил, и обнаружил еще три личинки хруща посадил на место голубика, но через пять дней она полностью пропала вот так то ребята и осталось у нас два кустика голубики плюкроп Ну, будем надеяться что эта голубика перезимует зиму с 2021 на 2022 год и и поразоит нас первым урожаем ну что будем ребята наблюдать что дальше что будет дальше что у нас получится весной видите заросла голубика много молодых побегал но я весной сделаю обрезочку а сейчас я трогать не буду посмотрим что перезимует что пропадет то вымерзнет весной я сделаю обрезочку здесь много побегал молоденьких Ну посмотрим ребятка и здесь люкроп и здесь голубика блюкроп дать бог перезимует и будет нас первый урожай ну так-то ребята из трех кустиков у меня осталось два кустика голубики. Ну что, будем наблюдать, что получится. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривало-Печенегий. Пока-пока, ребят. Это моя голубика. А здесь кустик пропал, патриот. Голубики по патриот пропал. Ну что, пока-пока, ребятки.